здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика мы сегодня с вами вяжем кардиган от брунела кучинели вот такие вот я нашла фотографии видео у него на сайте красивый кардиган такой воздушный ажурный нашими прекрасными любимыми листьями в этом сезоне полюбившиеся мы жилет вязал вязали этим узором вот значит вязала я девчонки на большой размер сразу давайте сразу я скажу то что я хотела сказать девчоночки у меня большая огромнейшая к вам просьба пожалуйста будьте активными канал находится в теневом бане что очень плохо его никто не видит вот поэтому мне очень нужна ваша активность я безумно вам благодарна, что вы у меня все есть, я вас люблю, ценю каждого из вас, пожалуйста, лайк, комментарий, поделиться, делитесь где-то, чтобы новые люди о канале узнавали, пожалуйста, я вас очень прошу, это единственная моя просьба, вот пусть это будет такой маленькой оплатой моего труда, ваша активность, вот. Так, поехали дальше. Значит, кардиган, девчонки, я вяжу на заказ. Вяжу вот из вот такой вот прекрасной пряжи. Это что-то невероятное. Я первый раз в жизни держу в руках такую пряжу. Я, конечно, это мне дали ее. Здесь люриксовая ниточка, альпака здесь, я так понимаю, в составе. Вот. Но я буду ориентироваться на бюджетную пряжу. Если у вас есть возможность заменить чем-то классным замените. Вот я вижу из-за этой, но говорить я буду о пряже, в общем, которую я вам рекомендую бюджетный вариант. Значит, бюджетный вариант это Lana Gold по 700 в 5 нитей, Lana Gold плюс в одну нить. Это 140 метров в 100 граммах. Ориентируемся мы на 140 метров в 100 граммах. Значит, Lana Gold у нас 49 процентов шерсть, 51 акрил. Вот, и это потеплее пряжа, такое и подороже, чуть-чуть, среднего такого, средней категории. Из бюджетной это Суперлана, Суперлана классик в две нити и Суперлана миди в одну нить. 170 метров в 100 граммах Суперлана миди, это будет такой полегче кардиганчик, значит там у нас 25% шерсть, 75% акрил. Вот по весу, по весу, девчонки, полтора килограмма не прогадаете. Вот у вот три упаковки берете и не прогадаете. Так, я вяжу, значит, большой размер, мой размер, длина 110 сантиметров, ширина 70, длина рукава 75 от горловины и 45 самого рукава. Что касается плотности вязания значит плотность вязания я не по петлям говорю я по рапортам говорю вот один рапорт вот от косички включая косичку у меня 13 сантиметров высота раппорта 19 сантиметров вот размер можно корректировать взяв тоньше спицы либо толще спицы плюс-минус если будете убирать или добавлять вот эти листья то нужно по два раппорта чтобы это было и на спинку и на переднюю деталь по одному рапорту, чтобы минимально путаться, да, тогда у вас совпадут вот эти мои сокращения горловины и, ну да, горловины и выреза веобразного передней детали, значит расход я сказала полтора килограмма плотность сказала спицы спицы э, четверочка я вязала резинку и шестерка я вязала основную деталь значит да еще набор а по узору девчонки узор э, вот у меня сохранилась к счастью сохранился узор из жилета нарисованный я проходить не буду по как бы по самому узору по попетельно он есть в видео Видео с жилетом, э, с этими листьями, минута 13-25, 13 минут 25 секунд, это в этом видео, вы найдете и попительно свяжете этот узор если если вы вам мало схемы ну я думаю вам достаточно схемы что касается в круговую там мы будем рукавчик вязать то я буду останавливаться на нюансах кругового, кругового вязания этого узора в поворотных рядах вот пожалуйста в то видео там вопросы были вот я отметила по э, как бы по этим сокращением. Вот эти вот две вместе, 19 ряд, особенно несколько человек спросила, поэтому я оговариваю сейчас. Вот это начало и конец ряда. Если это сокращение в середине ряда, то это три вместе. Вот оно соответствует вот этому, вот оно сокращение. А вот это соответствует, это вершина этого листика, вот она То есть здесь три вместе в середине вязания. Только в начале и в конце две вместе. Так, поворотные ряды я буду оговаривать. Ну, в принципе, все. Все-все-все сказала. А, еще набор петель. Набор петель тоже э, мой любимый качели. Итальянский набор. Под видео вас в описании будет ссылочка. Все полезные ссылки на спицы, на пряжу в Украине. На мой инстаграм подписывайтесь, девчонки, на мой инстаграм, я там показываю все ваши работы в сторис, обязательно выкладываю с вашими ссылочками на ваши странички, вот, подписываемся, ну и смотрим мастер-класс. Детали вяжем мы э, все вместе, планка у нас здесь. Передняя деталь, задняя деталь, в общем, набрала я 201 петлю, что в, ней, в нее входит, 10 рапортов плюс вот эти вот цель планки, вот первый раз такую вижу чулочной гладью, вот так и будем вязать, как у нас в оригинале, вот значит у нас 10, 10 и 181, это 10 наших рапортов. У меня размер большой, поэтому не пугаемся. Значит, что я сделала? Я набрала петли в способ, так как на рукаве. Один ряд провязала, вот видите, и здесь резинкой. Далее 10 петель отделила чулочной гладью. Лицевую. На лицевой стороне это лицевые петли, на изнаночной и изнаночной и в начале и в конце вот чулочная гладь это две наши планки по 10 петель включая кромочную посрединке вяжу резинкой один на 11 вот. и так продолжаю 5 сантиметров вот я провязала 9 рядов резиночкой и теперь продолжаю вязать здесь планочки а здесь я распределила 10 рапортов вот они так у меня прекрасно писались вот первая петля, последняя петля, и точно так же первая петля раппорта, она примыкает как бы к планке. Ну, там она будет провязываться две вместе, но и, тем не менее она как бы вписывается в планку. То есть планка у нас плавно переходит в основной узор. Так, я, я повторюсь, 10 раппорта у меня, 9 рядов резинки. Вот, и перешла я вот первый ряд провязала толстой спицей меняю и вот эту вот и далее продолжаю просто наслаждаться вязать ровно ровно ровно до проймы. В моем случае, девчонки, вот сколько мне пряжа позволит. Хотелось бы, конечно, сделать до пола, но не знаю, насколько это получится. Так, мои хорошие, вот моя заготовка провязала раз, два, три, три с половиной лепестка вверх вот то есть у меня до проймы здесь раз два три и половинка но я правда нет не, получается вот при этом расчете при этом раскладе у нас два с половиной аэропорта на переднюю деталь приходится и как раз Через три с половиной. значит, два с половиной сюда в сторону, это раз, два, вот, вот она, эта петля центральная, давайте я их буду помечать маркером и вот это вот тоже, вторая полочка, два с половиной аэропорта, раз, два, ну да, два с половиной. И в промежутке у нас получается 5 рапортов. В промежутке, ну да, промежуток это наша спинка. Проверяем. Раз, два, три, четыре, пять. Все правильно. Теперь, что у нас здесь? Высоту, то есть, здесь у нас 2,5 раппорта, здесь у нас 2,5 раппорта, здесь у нас 5 рапортов. Это наши 10 рапортов, которые мы набирали, да, плюс вот эти вот... В планке они относятся к передней детали. Теперь, что я буду делать? Вот сейчас у меня, если 3,5 аэропорта, я сейчас нахожусь... Сейчас скажу, в каком ряду. Если смотреть на схему, то это 17 ряд. Вернее, сейчас у меня 16 ряд. Вот, изнаночный. И что я буду делать? Вот смотрите, в 16 изнаночном ряду. Я из вот этих вот... Помеченных, то есть поняли, да, какую петлю мы помечаем. Вот она петля. Длина. Сейчас на данном этапе сейчас я покажу. Моя составляет сейчас. 72 сантиметра. Вот. И сейчас я из вот этой вот помеченной петли буду делать 4 петли, потому что нам нужно из, добавить 3 петли. Это значит, чтобы разделить наше вязание на пере, две полочки и спинку, при этом не потеряв рапорт, нам нужно сделать вот эти вот добавления. И для этого в, 17 ряду, в 16 ряду рапорта по схеме я буду это делать. То есть здесь у нас еще еще нет добавления мы будем делать в следующем ряду об этом 16 я просто добавлю по по три петли если бы у нас не было вот этого узора этого делать Возможно и не надо было бы, но нам нужно, нам нужно сохранить узоры, чтобы все было красиво. Максимально как бы адаптировать этот кардиган, чтобы все было красиво. Так, вот она наша петля. Видите, здесь я изнаночная провязываю. Одну изнаночную накид, третья изнаночная значит изнаночная накид изнаночная и четвертую я провязываю из задней вот этой вот стенки и вяжу до следующего маркера высоту еще мы будем вязать полтора раппорта это на вход в рукав Так и вот она наша еще одна петля. Здесь вяжем изнаночную, накид изнаночный и четвертая за заднюю стенку. И довязываем до конца ряда. довязала я, не довязала еще до конца, довязываю до конца ряда и далее я буду вязать одну полочку что касается сокращения на вот этот вот V-образный вырез девчонки, я под лупой исследовала эти эти фотографии которые у меня есть вот и что и ничего не поняла, я не поняла как там то ли их вообще там нет на одной фотографии мне вообще показалось, что там как бы припосажена передняя деталь в заднюю, то есть задний вырез на задней части есть. На передней этих сокращений нет, просто передняя деталь припосажена в плечевой шов. Вот. Я только такое объяснение могу дать, либо там сокращения в, в рукаве, но я их там тоже не наблюдаю. Но не вижу я, девчонки. Поэтому буду делать так, как Моя интуиция мне подсказывает. Значит, для начала... Так. Вот придется вам вязать, потому что я в данный момент, я вообще не понимаю, что я буду делать. Как бы, то есть я буду сокращать вот мои 10 петель. 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, это у меня вот эта вот планка, я ее сейчас снова отделю, и здесь я буду делать сокращение, но ну, ну, нам нужно следить за тем, чтобы у нас узор, э, то есть вот это сокращение у нас относится к V-образному вырезу, вот мы его сократили и оставили. Здесь у нас будет добавление. Вот здесь вот. Так, это 17 ряд. Если... Вот повторяйте точно за мной. Значит, мы под, под вырез горловины мы пустим пол рапорта, чтобы потом у нас это все как бы выровнялось красиво. Значит, вот я две вместе провязала. Здесь мне нужно провязать опять же 2 вместе, но я не буду этого делать, я не буду ни две вместе провязывать, ни накид делать. То есть здесь я просто э, провязываю 2 лицевые петли, вернее 3 лицевые петли и делаю 2 вместе, то есть заканчиваю этот лепесток, эти две вместе у нас компенсируются вот здесь вот накидом. То есть здесь я упустила уже этот как бы рапорт тут еще у меня должны быть накиды и две вместе я их уже не делаю я сделала только вот этот две вместе и накид здесь далее вяжу до конца ряда по узору э, к этому моменту вы уже насколько будете как бы знать этот узор что вы поймете о чем я говорю если вы конечно же сейчас смотрите видео не не вязав этот узор, то, конечно, будет непонятно. Так, здесь где у нас, а, вот сюда нам, мы вяжем дупру, мы там, где мы 4 петли делали из одной. И повы будем поворачиваться. вместе и здесь смотрите две изнаночные накид лицевая и еще одна изнаночная вот то есть из этих четырех у нас получается лицевая узора и кромочная здесь кромочная лицевая и узора для этого мы делали эти добавления чтобы восстановить узор в обеих этих полочках так Вяжу я сейчас только вот эту вот часть. Какая же пряжа вообще волшебная, девчонки. И я вот эту вот деталь, короче, связала, потом намочила, разложила. И мне показалось, она такая непонятная, деформированная. Но она высохла. Прекрасно приняла форму разгладились эти лепесточки И... все получилось прекрасно так Сокращение буду делать через три ряда, поэтому здесь я просто провязываю 3 петли, делаю вот эти вот две вместе, потому что здесь будет накид, и вяжу ряд до конца по узору и изнаночный, как лежат петли. Так, следующий ряд мы делаем сокращение. Что я тут? запуталась Так, здесь я провязываю сразу после маркера две петли вместе и вот эти вот две петли вместе потому что здесь у меня еще будут Накиды, вот он. Третий накид. И вяжу до конца ряда и изнаночный ряд. Так, следующий ряд без сокращения у нас. Я просто, вот видите, провязываю последний раз две вместе но это относится к узору здесь я еще сделаю накид вот здесь вот последний и больше не буду делать потом не может и буду сейчас посмотрим значит здесь ряд без без сокращений вот эти две вместе у нас относятся к узору вяжу ряд и изнаноч так следующий ряд с сокращениями у нас здесь нам нужно сделать сокращение его мы делаем теперь у нас по узору здесь должно быть 2 лицевые накид 2 вместе и накид что мы из этого сделаем 2 лицевые мы провяжем накид мы не сделаем но мы сделаем 2 вместе и накид из рапорта а это все у нас уже уходит под сокращение. Накид лицевая. А здесь нормально. Я вообще тут не, не сделала. Накид. Как я могла. Так. Вяжу ряд до конца узору и изнаночный ряд так значит в этом ряду мы сделали сокращение в следующем мы не делаем так следующий ряд Здесь мы сокращение не делаем здесь мы попробуем что у нас с узором значит кусочек узора мы еще свяжем вот здесь вот две вместе лицевая накид и дальше уже узор мы вязать не будем то есть до вот этой его вот части вот эту половину пол рапорта я уже последний как бы накид сделала в этом вот две вместе вот накид дальше я делаю только в каждом четвертом через три ряда вот это вот сокращение а узор начинаем уже отсюда то есть вот это вот у нас перейдет сюда вот этот маркер дойдет сюда и все мы продолжаем вязать планку и узор а вот эти 9 петель раппорта пол, пол раппорта нас уходит как бы на скос вырез горловины девчонки вчера уже была ночью глубокая я довязывала вот смотрите связала я от проймы видно вам видно два рапорта вот два полных рапорта при этом сокращение вот я с вами остановилась вот здесь вот или здесь где-то или здесь ну в общем где-то здесь вот они мои сокращения я сократила ровно пол рапорта это 9 петель и осталось у меня два было два с половиной осталось полных два рапорта вот и два в высоту я провязала и сейчас я эти петли оставляю вот это что касается передней детали значит от проймы у нас тут два с половиной половину сократили остались осталось два рапорта и высоту тоже два рапорта спинка у нас 5 рапорта высоту два рапорта без Полтора пока, полтора, здесь мы сделаем все-таки вырез. Я думала про рукав, про скос плеча, тоже мне что-то, и там видно, что там сокращения в чулочную гладь переходят, но не хочется мне так делать, поэтому я решила, что я сделаю плечо ровным, при этом вот этот как бы подразумеваемый скос, который я все-таки хотела делать, но я его подниму, это плечо, но сделаю как бы рукав из каждой кромочной, то есть за счет, петли наберу из каждой кромочной, и за счет этого э, рукав чуть-чуть присоберется, что у нас исправится потом в ВТО, это не страшно, но тем, тем самым опустится плечо. Вот, вот так вот я решила упростить это все дело. Вот, значит, провязала я, это я пока оставляю, Спинка у меня, смотрите, два рапорта провязана, и еще я провяжу, значит у нас рапорт, сколько у нас рапорт, 27 рядов, 28 рядов, значит пол рапорта это 14 рядов, это, это много на вырез горловины, спинки, и я провяжу еще мне нужно провязать пол рапорта я провяжу 4 ряда и 10 оставлю на вырез горловины в общем сейчас по узору я вяжу 4 ряда и потом мы с вами сделаем вырез горловины здесь тоже видите вот пол рапорта у меня пошло чуть больше ровно я вязала ничего не делала то есть убавила эти 7 9 петель и все и остановилась далее довязала ровненько В общем, сейчас я вяжу еще 4 ряда от этой половинки, как бы, раппорта, да, я просто, это, это мне вторая половина узора, да, если так вот считать. Ну, в общем, смотрите, от вот этой вот от этого момента, где у нас одна петля в вершине вот этой листика, мы вяжем еще 4 ряда, потом делать будем горловик. Моя вечная проблема, девчонки. Провязала я вот здесь вот четыре ряда, и закрыла для плечика, для разделения, 9 средних петель, это уже в пятом ряду как бы раппорта, я же говорю, моя вечная проблема, не включила камеру, в этот раз я не включила, вот, и рассказывая опять на полчаса наговорила, в общем, у нас по сути остается, нам нужно закрыть, вот по центру, один раппорт, вот отсюда, посюда, это то же самое, что мы по пол раппорта закрыли, Передней, в передней в, ну, в передних деталях да и по бокам у нас останется по два рапорта я значит что я сделала я закрыла средние 9 петель здесь я уже две вместе не провязывала потому что не было накида вот узор начала делать в этом ряду в пятом ну, в пятом от начала, как бы средины рапорта. Это у нас, в принципе, это не среди, ну да, это середина раппорта. Вот. От середины, если считать. Вот. Так, узор начала вязать отсюда. То есть здесь у нас полных два рапорта. Тут просто провязала лицевыми петлями, а средний закрыла. Вот до этого у меня было две как бы дырочки и с пятого ряда начала вязать вот этот вот узор так, теперь сделаю скосы так в изнаночном ряду я не довязываю до конца 2 петли мы сделаем такой плавный переход поворачиваюсь и провязываю уже их вместе в лицевом ряду далее следующую петлю провязываю перебрасываем это я две петли закрыла и еще одну нет хватит это я закрыла две петли далее вяжем ряд вот до вершины без изменения и отсюда начинаем ввязывать узор Так, В изнаночном следующем ряду я снова не довязываю две петли, провязываю их в начале ряда и этим самым закрыла еще одну петлю и вяжу далее. третий раз я не довязываю две петли поворачиваю и закрываю последний раз вернее провязываю 2 вместе это наша последняя петля вот этого выреза провязываю два ряда так здесь нам нужно вот эту петлю закрыть но мы ее не закрываем вот так вот я делаю я просто не буду делать здесь накид вот этот вот я просто провязываю две вместе, тем самым уравняв количество петель. И далее по узору. провязываем последний изнаночный ряд Вот она наша половинка, теперь у меня вот эта полочка, непонятно где, сейчас мне нужно переснять это все дело, чтобы, чтобы добраться к этой полочке, то есть закончила я это все дело у горловины. вот у меня вот эта вот полочка но ну, она фиг знает где перекрутилась мне нужно провязать еще здесь один изнаночный ряд то есть я ее тоже переснимаю потому что она у меня там завертелась закрутилась перекрутилась в общем и провяжу еще один ряд чтобы быть в этом месте ну, то есть у плеча И красивее будет, потому что здесь у нас накид, а он у нас не провязан, и некрасиво будет при закрытии петель. Закрывать петли, ну, сшивать мы будем крючком, поэтому нам этот открытый накид не совсем нужен. Так, значит я этот ряд еще провяжу. Все, довязала я до плеча и сейчас вот это плечика мы сошьем крючком потому что можно было бы сшить петля в петлю но я этого делать не хочу потому что мне нужно какое-то уплотнение этого шва вот им послужить наш как бы шов крючком значит я с каждой лицевыми сторонами вовнутрь я сложила с каждой спицы снимаю по одной петле и провязываю крючком сильно не затягиваем ну и не, не растягиваем чтобы шов как бы крючка фит, была зафиксирована Я закрываю петли до тех пор пока у меня не закончатся петли спинки на передней детали их больше потому что у нас там планка Последняя. Вот смотрите, теперь у меня осталось здесь вот. Раз, два, три, 4 5 И вот эту вот кромочную я одеваю сюда. Она у меня будет как кромочная. Здесь у меня еще одна нить от спинки. В этой пряже очень классно, что ее можно вот так вот присоединить, и она потеряется. Вам же придется сделать здесь узелочек. А я вяжу. А я вяжу планку вернулась на планку и сейчас я ее буду привязывать к спинке то есть еще у нас сшита видите и осталась у нас планка которую мы сейчас будем присоединять В лицевом ряду мы просто ее провязываем в изнаночном ряду вяжем до конца ряда здесь остается вот эта вот одна кромочная мы ее переснимаем поднимаем кромочную со спинки на левую спицу и эту петлю на левую спицу и провязываем вместе изнаночной поворачиваемся лицевой вяжем без изменений изнаночную присоединяем так кромочную пока переснимаем следующая кромочная смотрите вот она поднимаем на левую спицу эту возвращаем и провязываем вместе таким образом мы продвигаемся до половины вот спинки продублировала я вот эту вот сторону вторую смотрите здесь я присоединяла в лицевом ряду вот и вот так вот они у меня сошлись значит вот эта часть первая которую я вязала у меня закончена у основания А эта часть еще ряд я провязала и он закончен сверху потому что ой а у меня здесь спица сейчас я пересниму чтобы обе спицы были вверху вот таким вот образом так и м, взяла оранжевую нить чтобы о иглу чтобы вам было хорошо видно вообще то нужно отмерить три как бы длины самого шва но я вот так отмерила побольше не знаю может, зря в общем посмотрим значит что мы делаем сшивать будем прям со спиц я конечно же тоже не очень люблю этот способ точно так же как закрытие хотя закрытие уже привыкла петель иглой уже я его люблю значит что мы делаем продеваем иглу сверху вниз и вот в эту вторую петлю тоже сверху вниз. Снизу вверх получается. Эту сверху вниз, снизу вверх. И затягиваем. Далее возвращаемся сюда. Продеваем сверху вниз вторую петлю, снизу вверх. Снимаем. Далее вторая петля сверху вниз эта которая на спице снизу вверх всегда та которая спущена идет сверху вниз а та которая на спице снизу вверх сверху вниз снизу вверх здесь сверху вниз снизу вверх возвращаемся сверху вниз, снизу вверх, сверху вниз, снизу вверх, Здесь подтягиваем, чтобы было красивенько так, сюда мы возвращаемся Вот видите, получается как будто бы здесь непрерывное вязание, очень как бы, красиво получается. Летние. здесь я вот так вот закреплю вот тут у нас узелочек сделаем все и продену я крючком прям вот эти две нити и протяну крючку на изнанку. Ой, не на изнанку, но как бы протяну. Одну. Од один конец в одну сторону, второй конец в другую сторону. так и в принципе основная деталь у нас готова нам осталось только рукава рукава мы будем набирать петли мы не будем пришивать мы будем набирать и вязать круговую эти рукава то есть по сути у нас получился что из на всем изделии у нас вот этот вот шов вот здесь у нас закрутится и вот так вот он выглядит и ш... плечевой шов и в принципе то и все да, и теперь рука, что касается рукава, вот как раз у нас прекрасно здесь получается. Сейчас я еще пересчитаю кромочные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, пятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Шикарная цифра. Значит, что это значит? Это значит, что 27 кромочных с каждой стороны, а нам нужно 54 петли. У нас будет 3 раппорта по 18 петель. Прекрасная цифра. И теперь я просто из каждой кромочной набираю по одной петле. То есть всего 54 петли. набрала я 27 петель девчонки далее вяжу поставила маркер начало ряда 20 ой, 27 набрала 54 петли 27 с каждой стороны и вяжу узор в круговую здесь по схеме с первого ряда начинаете три раза вот этот вот по 18 петель девятнадцатую здесь у нас ее нету потому что в круговую и единственный нюанс здесь будет это четные ряды. То есть, если там они у нас были изнаночные по узору, то здесь в принципе это то же самое. Они у нас по узору с лица. Сейчас мы все посмотрим. Вот, две я и закончила Третий раппорт 2 изнаночные все правильно теперь у нас получается маркер я поставила чтобы понимать где начало ряда где конец ряда вот и здесь мы просто вяжем по узору где у нас как лежат петли то есть где у нас лицевая только вот немножечко как бы за заднюю стенку здесь за переднюю лицевую разворачиваем ее накид провязываем просто изнаночной ой накид провязываем лицевой это очень важно вот лицевую разворачиваем накид лицевой изнаночную изнаночную и все и вяжем далее третий по узору изнаночный ряд как лежат петли но только теперь это будет наоборот чем как в поворотном вязании. Так, девчонки, вот по кругу вяжем мы наш узор. Единственное, что хотела вам показать, сейчас я довязываю до конца, как бы ряда, четный, что у нас тут немножечко отличается поворот двух вместе. Поэтому я хочу пройти один ряд и вам просто это показать. Так как это в круговом, у нас петля повернута. Вот видите, другому так я изнаночный ряд провязала сейчас начало следующего ряда и как раз я вам покажу еще стык в общем узора видите у нас как бы вот здесь начало ряда я вам хочу показать вот стык где у нас сходятся как бы сходится узор вот эти три вместе именно вот здесь вот здесь у нас не три вместе будет а вот начало ряда я провязываю как в схеме у нас начало и конец ряда две вместе а здесь, по сути, надо было бы и эту петлю, но она еще у нас будет провязана в конце ряда, да, вот этот рапорт. И повороты, сейчас вам покажу, двух вместе. Значит, в конце мы с вами провязывали просто в поворотных рядах, здесь же мы поворачиваем первую петлю и провязываем две вместе, чтобы выглядело одинаково, какие там далее. Вяжем по узору, здесь по узору. Оно само просится, вы будете понимать. Я думаю, что если вы свяжете основную деталь, то вам не составит труда тут понять, что куда должно быть повяз... ну, так. а Эту мы вяжем вот так, вот слева направо провязываем. Поворачиваем ее вправо. Здесь у нас три вместе. Вяжем так, как и вязали до этого. Здесь я поворачиваю первый, хотя можно повернуть обе. Я думаю, понятно. Что еще хотела сказать, что сам рукав у нас будет два с половиной аэропорта. Сокращать я не буду из-за узора, опять же, опять же, чтобы не нарушать узор, не будет никаких сокращений. Я делаю таким вот образом. Это мой вымысел, ну в общем, я смотрю там тоже рукав ровный в оригинальной версии, поэтому это они меня как бы мотивировали на такой рукав. Один рапорт, вот я сейчас его, вот смотрите, либо одну, как я делаю, либо обе поверните. Вот оно, в принципе, здесь, вот эта петля, видите, роли не играет. Вот, первый рапорт я довяжу обычной плотностью, далее последние, как бы потом еще полтора рапорта, которые останутся, я буду вязать чуть-чуть туже. же. Либо вы возьмите спицы на размер меньше, либо вяжите ту же. Я лично буду вязать просто поплотнее, буду больше затягивать именно этими спицами. Вы смотрите, как вам удобнее. Либо поменяйте спицы, либо вяжите на, этом, на этих, но немножечко больше затягивайте, чтобы сузить немножко к низу рукав, чтобы не делать вот эти сокращения, а просто так за счет плотности сузить рукав. Девчонки, я считаю, что это оптимальное самое простое решение. Вот в конце ряда у нас остается вот эта одна петля, которую нам нужно сократить. Мы ее переснимаем сюда. То есть, мы, нам ее нужно сократить, она аннулируется. Вот это получается в рапорте последняя петля. Я ее переношу и просто со следующей провязываю 2 вместе. Вот таким вот образом. Здесь просто у нас два раза по 2 вместе. Вместо того, чтобы было три вместе, да, как, как в схеме. Ну, так как у нас поворотные ряды, то у нас таким вот образом. Вот И дальше вяжу по узору до конца этого раппорта. И потом еще полтора, но уже чуть поплотнее. Смотрите, девчонки, оно особо-то и незаметно, да, что я здесь вязала ту же. Это то, что я говорила, что здесь нужно вязать ну, желательно. Но вот так вот, если приложить, то видно, что это свободнее, это потуже. Сейчас я перехожу на рисунку один на один и меняю спицы 4 миллиметра. И вяжу резинку 1 на 1 сколько у меня внизу, сколько у меня внизу, 9 рядов, по-моему, раз, два, три, четыре, да, 9 рядов. И я вяжу резинку 1 на 1 9 рядов, и потом закрываю иглой, девчонки, видео по закрытию петель иглой под ссылочку под видео я оставлю. Можно, конечно, закрыть так, как вам удобно, это уже не принципиально так девчонки постирала я высушила я конечно же стирала ложила если это пряжа лана gold ее можно гладить если это пряжа лана classic ее можно гладить то есть не обязательно раскладывать и сушить я очень долго сушила, очень, потому что если это акрил, он да, он впитывает, я обычно полотенчиком промокаю и потом, что я делаю, ну, потом досушиваю, да, То есть не, не я раскладываю, а обязательно промокаю. Значит, что у нас по поясу, пояс я вязала из 5 петель. Как его вязать, я обязательно добавлю ссылочку, как я вязала на двух, на двух спицах, он вяжется очень просто. Вот из пяти петель, вот я затягиваю полтора метра, нет, сейчас скажу сколько я длину его связала. Два метра длина этого пояса. Так, и сейчас мне осталось э, сделать шлепки для пояса. Значит, 2 метра пояс. Вот он так вот выглядит. Очень красиво, так добротно. Значит, что касается шлевочек, я их буду делать крючком. Вот мы находим нашу пройму. От проймы. Отступаем вот здесь. Вот видите, это если сантиметра. Если в сантиметрах, то это у нас от плеча 50 сантиметров. Вот здесь вот, видите, у нас как раз листик здесь у меня. Здесь я буду делать эту шлевку крючком. Так, подождите, я вот так вот прям захвачу. Нет, над, над вот этой вот той дыркой. Почу, провяжу небольшую ну, просто чтобы сюда влез раз два три 4 5 вот и как раз вот здесь вот прикреплю это конечно же вы можете подкорректировать на себе вы одеваете и вяжите в общем распределяйте шлевку там где она вам как бы нужна так это все делаю отправляю на изнаночную сторону и вторую делаю точно так же ну и в принципе все вот и весь кардиган. Вот и здесь у нас будет продет пояс. Все, девчонки.